Этот прекрасный перец который я купила в магазине сегодня я буду сажать он очень сладкий ароматный семечек в нем мало и посмотрим какая всхожесть будет и как, как э, даст урожай из семенов купленных в магазине вот я порезала перец буду доставать семена семян очень мало но перец очень вкусный, сладкий, мясистый. В общем, одним словом, хороший. Пробуем сажать. Скорее всего, это F1. Но посмотрим, как они зайдут. Вот и сошли, взошли семена перца. А взошли, я вам скажу, очень дружно. Я не надеялась на это, что не так... Хорошо взойдут. Посмотрите, как сильно густо. Я вообще не надеялась на этот перец, что он взойдет. Обычно вряд F1 никогда не всходит. Ну, что взошло, то взошло. Теперь будем выращивать. А теперь мне нужно их пересадить. Попикировать. Вот видите, я приготовила землю. Земля покупная для овощей. вот. Две плошечки такие, сверху накрою пленочкой. Сейчас я буду пытаться доставать эти перчинки. Смотрите, как они хорошо выросли. Смотрите, как пустили корневую. Замечательная корневая. Теперь мне предстоит долгая кропотливая работа, чтобы отделить каждый перчик Отдельно и не повредив корневую. Это, конечно, сложно, но все равно постараемся. Смотрите, как я это буду делить. Вот так. Раз. Раз. И перчик готов к посадке. Я сначала поделю много, а затем буду высаживать. Высаживать я буду делать рядочки. Смотрите, какая хорошая корневая теперь будем ждать результатов самое главное нам что не корень а сам урожай не я посадила этот перец для того чтобы убедиться в том что с покупного перца можно взять семена с того что продают у вас в магазине это был длинный такой огромный красный перец и они должны обязательно прорасти и дать Хороший урожай, не хуже того, что мы ели, когда купили в магазине. Сейчас я приступаю к посадке. Вот, посмотрите, я сделала рядочек. Теперь выложила перчик друг возле дружка и присыпаю его вот так землей. Сейчас я высажу весь перец, затем покажу, что получилось. Вот наконец-то я рассадила свои растения, пикировала как могла. Эту кучку оставила вместе, мне больше негде сажать. Теперь беру пульвизатор и начинаю поливать хорошо. Мне надо хорошо смочить земляной ком. После того, как я полью растения, накрою пищевой пленкой и оставлю на окошке, чтобы они пришли к себя. Э, да, не сразу на окошко, но солнце ставить не буду. Я их подальше от стекла поставлю, но на окно. внизу я дырочки не делала. Э, ну, я не сильно много поливаю, чтобы ну, до низу болота не было. Видите, верхний слой намочился. Теперь эта водичка пропитается, намокнет вся земля. Вот таким. Теперь будем ждать от этих перчиков урожая и посадку уже в грунт, в землю. Конечно, каждый перец, наверное, не пойдет в рост. Видите, они полегли некоторые, но они должны подняться. Но все равно хоть половина, штук 20 хотя бы будет с этой партией. Я посмотрю, будет урожай такой же, как я покупала, или... Мельче, может даже крупнее, не знаю. Все будем показывать на видео, снимать. Оставайтесь вместе со мной. И будем выращивать перец с покупных семян. То есть из самих плодов, которые я купила в магазине и выбрала из них семена F1. И у нас все получится. Я уверена в этом добрый день пришла осень и пришло время собирать урожай наконец-то покажу вам результат своего эксперимента который я покупала перец обыкновенный собирала с него семена и что у меня получилось перец конечно вырос такой как я покупала длинненький но некоторые мутировал вот есть видите Это Я уже собирала урожай остатки остались вот покажу вам. Видите, маленький еще молоденький перчик. Вон он красненький. Видите, как я с красного собиралась именно. Он сначала зеленый, а потом краснеет. Перец был, э, как вы помните, я вам в начале видео поставлю, какой он был размера, как я собирала. Он длинный, узкий был, а затем он мутировал. Видите, он вот такой, ну это его что-то подъело, наверное, червяк такой год что ли. Неважно, я хочу вам просто результат эксперимента показать. Видите, какой он получился? Тут был вообще длинный, вот такой длинный, а этот наполовину короче. Вот этот длиннее получился. Вот видите, узенький, вот такой был тонкий и длинный. Но он слегка мутировал. Не знаю, почему, может, опылился с другого перца. Но у меня небольшая грядка, места нет. Ну, эксперимент, вот какой есть, такой есть. Я хотела вам показать. А это надо было, наверное, брызгать чем-то. Червяк залез что ли вовнутрь. Видите, сгнило все. Выброшу. Курочки съедят. Ну, такой зеленый, узкий, длинный. Вот такой эксперимент. Что получилось, то я вам и показываю ничего лишнего не снимаю а в этом году хочу провести эксперимент с болгарским персом который мясистый крупный такой как вот этот, например и с него снять семена и что получится с длинного перца вот такое получается чудо переводня небольшая такой как был перчик не получается ну, уже пора убирать урожай, уже и листья пора убирать. В некоторых районах уже заморозки ночью были, а у нас еще не было. Но ну, все равно убирать надо. Листики у некоторых скрутились на перчике. И поэтому нет смысла его уже держать на веточках. Хотя я вам покажу сейчас мои синие, еще продолжают цвести. Вот перец продолжает цвести малина цветет и вот синие продолжают цвести Видите, как красивый цветочек замечательный и также огурцы мои начали расти давать урожай вот смотрите я только что собрала пол ведра огурцов вот этот я не заметила. что-то все поменялось сдвинулось в сторону и огурец вот начал расти и цвести. Этот засох, оборвалась веточка. А так цветут вон верхушечки. Инжир мой плодоносит. А уже осень, казалось бы, уже хорош, уже все. Отдыхайте растения. Нет, хотят давать еще урожай. Если кому интересно про клубнику, которая дает урожай круглый год, я расскажу в отдельном видео. Пишите комментарии. А здесь в горшочках я ее размножаю. Затем, кому надо, пересылаю любую часть Украины. Этому участку я не даю цвести. Я обрываю цветоносы этот участочек для размножения я ее сразу в горшочке она хорошо пускает прекрасную корневую систему и к новому году будет хороший мощный кустик с цветами и ягодками вот смотрите видите цветочек уже лезет так вот ничка крупноплодная усов пускает много, на усах она тоже цветет и дает урожай как маточное растение. И кому надо, пишите комментарии, зазвонимся. Сейчас у нас собирается дождь. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. До встречи.